Ну вот, прошли сутки, торт настоялся, теперь самое время его попробовать. Ну, пропитался отлично. Длины чай. Ну что, Карис? доволен я я натюрич с фантастишь попробуйте приготовить такой торт вы не пожалеете вы откроете для себя новый вкус всем привет попросили меня мои знакомые испечь что-нибудь сладкое и выставить на моем канале вообще это не моя стихия но я решил удовлетворить эту просьбу и есть у меня пару тортов которые я время от времени пеку для себя для своей семьи это один из тортов которого я поставил в одну шеренгу с такими тортами как прага сказка те торты которые из моего детства из ссср сегодня я приготовлю такой торт который называется торт спартак у меня уже есть такой торт на моем канале но этот я сделаю немного по-другому здесь крем у меня будет на сметанной основе и добавится вареная сгущенка поехали значит для коржи мне понадобится да если я мало ли что-то забуду то все ингредиенты как всегда вы найдете на моем канале мало ли если я что-то забуду или неправильно скажу описание будет четким. Значит, мне понадобится э, для коржей 400 грамм просеянной муки. Мне понадобится натуральный мед 100 грамм или две неполные столовые ложки, которые я предварительно разогрею и добавлю сюда сразу одну ложку негашеной соды. Если вы не уверены, что у вас мед натуральный то загасите чайную ложечку соды лимонным соком и добавьте так видите у меня пенка образуется уже потому что мед у меня натуральный также понадобится 70 мл молока или 8 столовых ложек 20 грамм какао или две неполные столовые ложки одно куриное яйцо и 180 граммов сахара для крема мне понадобится 1 килограмм 30 сметаны для жителей германии это крем он 30 процентов я его заранее подвесил ну видите, я начал готовить с вечера то есть я его поставил в холодильник на осито, чтобы что у меня лишняя влага ушла также для крема мне понадобится 85 граммов сахара и два пакетика ванильного сахара в общем весом 16 грамм да и чуть не забыл для коржей понадобится 50 граммов сливочного масла который я предварительно в микроволновой печи растопил так ну для промазывания коржи также мне понадобится вареная сгущенка вы можете сделать сами я ленивый я купил так для глазури мне понадобится один дед мороз шучу дед мороз мне не понадобится мне понадобится 50 граммов э, шоколада можете взять сливочный можете взять горький, тот который вы любите и 30 граммов сливочного масла так для украшения ну я особо украшать не буду я просто добавлю поджаренные лесные орехи ну вот и все поехали В чашку сразу вливаю молоко теплое просею какао-порошок тщательно перемешиваю добавляю часть сахара можно добавить еще можно добавить весь. Вбиваю яйцо. Тщательно перемешиваю. Добавляю сливочное масло. Добавляю мед. И тщательно перемешиваю до полного растворения сахара. Можете воспользоваться услугами миксера. Сахар растворился, я всыпаю просеянную муку. И тщательно перемешиваю тесто. Ну в результате у меня должно получиться такое не густое мягкое тесто. Тесто накрываю пленкой и дам ему постоять буквально полчаса. А тем временем я забью крем. Так, ну всыпаю сразу ванильный сахар, оставшийся сахар. Добавлю часть сметаны и начинаю взбивать. Так, ну и добавляю оставшуюся сметану. Вот с одного литра сметаны у меня примерно ушло, наверное, грамм 150 жидкости, которая мне не нужна. И продолжаю взбивать крем для, для полного растворения сахара. Сахар полностью растворился, мой крем готов. Я накрываю пленкой и убираю в холодильник. Полчаса прошло, я выкладываю тесто на рабочую поверхность. Мне понадобится еще немного муки, чтобы раскатать тесто. Так, ну вот присыпаю рабочую поверхность и выкладываю тесто так, ну и слегка его вымешиваю тесто раскатываю вот таким манером и делю на 6 частей или по 135 грамм возможно у меня еще немного теста останется после раскатки его уже на коржи и тогда я не исключено что сделаю еще один седьмой корж так, тесто убираю, один кусочек оставляю, так накрываю его полотенцем, чтобы оно не заветрилось. Включаю духовку на 170 градусов и прогреваю ее. Так Для удобства коржи я буду раскатывать сразу на пекарской бумаге и затем выдавливать крышкой. Размер, диаметр примерно ее, как на форма для выпечки номер 26, то есть 26 сантиметров в диаметре. корж вилкой, чтобы при выпекании он у нас не вздыбился. И отправляем выпекаться при температуре 170 градусов вверх-вниз без обдува заранее прогретую духовку на 7 минут. Тем временем, пока у нас корж выпекается, мы подготавливаем следующий. Чтобы тесто у вас раскатывалось легко и не прилипало, поместите его предварительно в холодильник. Ну, хотя бы минут на 15. Я этого не делаю, потому что я справляюсь и так так друзья ну вот прошло 7 минут корж у меня готов сразу отправляю следующий корж, также на 7 минут как вы видите что с этого коржа я тесто собрал я его буду собирать для седьмого коржа и отправляем остывать. Последующие готовые горжи, ни в коем случае для охлаждения, укладывайте один на другой. Иначе они у вас просто-напросто слипнутся. Так, ну, эти запеченные обрезки я пока собираю. Из них я в дальнейшем сделаю э, крошку для обсыпки борта торта. Или отсюда я тоже могу часть крошки снять. Так как этот лист пекарской бумаги я могу использовать еще несколько раз. И следующий порш так ну и отправляю последний корж ну как вы видите мне достаточно было два листа пекарской бумаги Я сразу измельчу обрезки в крошку если вы посчитаете что у вас слишком мало крошки вы можете добавить спокойно печенье или добавить каких-либо орехов тех которые вы любите которые вам нравится так но ну, у меня все коржи готовы все коржи остыли самый последний корж он оказался у меня самый тоненький из то что я его в принципе и не планировал а остальные коржи посмотрите у них довольно ну, миллиметров пятнины получилось в общей сложности Толщины, так что смело можно раскатывать. Это кажется, что корж слишком тон На самом деле, когда он будет готов, он довольно хорошо поднимается. Так ну теперь я распределяю по всем коржам. Я распределяю вареную сгущенку, кроме одного, это будет у меня верхний слой, я его оставлю и аккуратненько при помощи лопатки распределяю по всей поверхности коржа. первый корж самый страшненький чтобы он никого не пугал я его сразу отправляю на дно тарелки добавляю буквально одну ложку крема в общей сложности крема у меня получилось 900 грамм я разделю этот крем на 7 частей седьмая часть должна быть немного больше чем все остальные то есть я сделаю проще я буду делать это дело на весах по 120 грамм на корж ну а у кого нет весов тот делает тот глаз. и разравниваю крем по всей поверхности коржа и следующий ну вот коржи я промазал кремом теперь осталось борта Ну, теперь обсыпаю торт крошкой. Ставлю торт ненадолго в холодильник, а сам приступаю к приготовлению глазури. Вода не обязательно должна кипеть. 30 граммов масла и наш Дед Мороз. Хердык пришел Дед Морозу. Осталось от него только колокольчик. Даем все, всему этому делу растопиться, принять однородную массу. И потом мы этой глазурью покроем наш торт. Шоколад желательно предварительно порезать на более маленькие части. Ну, так как он у меня внутри полы, поэтому он растопится у меня довольно быстро. Так, глазурь моя готова, и я ее выливаю на середину коржа. Масса не должна быть очень горячей, иначе она будет сильно стекать. Украсить вы можете по вашему усмотрению. Я очень, лично я очень люблю лесные орехи, поэтому я просто произвольно накидаю пару лесных орехов. Орехов здесь у меня примерно, ну, грамм 100, не больше. Есть у меня в холодильнике немного 30% сливок, вот я их сейчас тоже забью без сахара и прикрою вот эти погрешности к внизу торта если вы решите тоже работать со взбитыми сливками то имейте в виду, дайте торту обязательно хорошо в холодильнике остынуть иначе сливки у вас и этим самым вы только испортите весь свой торт ну вот и все друзья мои мой торт Спартак готов. На этом видео закончено. Желаю вам приятного чаепития, хорошего настроения. Попробуйте приготовить такой торт сами и вы увидите, насколько он вкусен. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч.